Добрый день, уважаемые друзья Продолжая рубрику стихи Хочу сегодня вам предложить стихотворение, которое называется «Лень» Данное стихотворение было написано 8 лет назад Итак, стихотворение «Лень» Как трудно жить без права на ошибку Вгрызаясь в землю и карабкаясь вперед Как я устал, стараясь что-то делать Не пасть лицом, а жизненный помет Никто не ценит то, что делал раньше. Никто не ценит так же, как сейчас. И кто же прав? Ага, и мне ответить сложно. А правда есть? Нет, это просто фарс. А правда нет, ведь это сказки на ночь, что мы читаем детям каждый день. У каждого своя отрада, кто как умеет, так и ставит цель. Есть правда в том, что у кого-то больше денег. А деньги в наше время – это все. И тот, кто держится за это время, всегда стремится растоптать его. Наш факел правды догорает быстро. А в чем же дело? Что произошло? Да надо меньше обсуждать проблемы, а дело надо делать. Вот и все. Поберегите нервы, тот, кто понял, о чем мои эти стихи. И я надеюсь, что хотя бы вскоре мы все отбросим ленности. Мечты. Благодарю за внимание.